заниматься, потом еще раз придите Если будет третий, степень, пойдете на операцию. нифига себе. Тут прям вообще смену. Что болит у вас? Ну, сказал, что типа, чтобы быстро вырос, а да. мышцы не качал. Правильно. Вот и результат. Когда он рос? Кто он делал точнее компьютере. Шахматы, колец. Раньше он шахматный. Ну, какой занимался? белый? Что какой бледный весь? Не не Резко он вырос, а мышцы были слабые. Да, и позвоночник раньше... куда хотел, туда, и рос. туда и рос. Тем более, если он сидел так, да. что он туда уходил. Ему комфортно было поясница А грудной отдел компенсировать Его, соответственно, утром. Огненно тебя по-другому расположен. Не так, как надо. И не так они работают. Ну, мне сейчас сказали, вот полгода будете заниматься, потом еще распорядить если будет третья степень. Пойдете на операцию? Нет, mm -hmm. ни в коем случае. Никакой бы операции. Это как укрепляете спину? Турник, бруси, там, здесь у него все есть. Это хорошо. То есть со свободным весом, да? Ну да, как бы не прикрепляй ничего. Поскольку подход подтягивается в день. Если как бы полностью отдохнуть и начинать, то да, 7-8 раз. Крова болит? Нет. Никогда? Ну а кровь из носа идет. Часто? Ну да, довольно. Усталость да. у него. ли же приходит уже все, спать хочет. Только сил на компьютер хватает вечером. Mm -hmm. успеете, так, на турничок. Виски болят. Виски нет. затылок Затыл. Mm. Уша шумит. Mm. Глаза болят. Вишки mm. давно по глазам. Mm -hmm. Шей болит. Mm. Руки, пальцы не имеют. Mm. Mm. Ну, иногда хочется, как бы, вот так сделать там. Mm. Так. Руснущий. Mm. Позвоночник тоже. волк сердце не стреляет, как будто вот кольнило защемило. Сердце вот такое ощущение. Ну, mm. сердцем это. Бывает, но редко. Где? Покажите. Вот, вот здесь как бы. Вот. Под правым ребром, под левым ребром болит. Изжога. Гастрит. Езжог и гастрит, все это у него было. Язу. Лечили это все. Язу нет. То штантагу, окружение. Нет, этого нет. Энергетики там то все. Пьешь Нет, вообще нет. кока кола Ну только по праздникам, когда приносит, тогда пью. А так нет. Туберкулез, гепатит. Нет, М -м. ничего нет. Ходит он. Неправильно. По скостопе есть? Подкостопия есть. В меня пошел. Да. Я ему купил уже эти от отпостковые. Да. Нифига себе. Тут правая да. чая Этот влево, этот вправо, да? По точкам болево. Здесь больно? Нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь немного. С этой стороны? нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь? нет. Здесь? Здесь? нет. Тоже нет. Тут? нет. Тут? нет. Тут? нет. Стороны торчат. Хорошо. <Слыш> <Слыш> <Слыш> <Слыш> <Слыш> Здесь вот неприятно. Здесь больно? Нет. С этой стороны? Нет. Здесь? Нет. С этой? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Тут? Нет. Público. Sí. Да. Молодец, хорошо